Здравствуйте, уважаемые мастера, работающие качественными расходными материалами для сварки пластиковых деталей «Фюлин Полимер». Мы признательны за ваш выбор и ценим сотрудничество. С 1 апреля каждому мастеру, сделавшему заказ материалов в официальном интернет-магазине фюлин на сумму от 5000 рублей, в знак нашей признательности мы подарим именную фирменную кружку. Ее нельзя купить, а можно лишь единожды получить в подарок. Каждому мастеру всего по одной именной кружке. Причем при заказе в города Российской Федерации цена экспресс-доставки авиасообщения в ближайшее почтовое отделение для вас останется неизменной. Все те же 300 рублей. Обязательно пройдите по ссылке и ознакомьтесь с простыми правилами оформления и получения полезного подарка. Спешите, друзья. Кружек много, но предложение ограничено.